всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала у меня зовут Олег и это уже пятая часть реклама, сейчас, да, я буду дот... сейчас но для того, чтобы мне заполнять сундуки мне нужно пойти для с дерева моей души. и как... кто знает, как делаются рамки рамки, рамки, рамки нужна кожа Придется пойти в коробок О, боже. То, да? Блин, лучше бы я взял на, твою лошадку в путешествие, потому что... Нет, мне не лошадку, надо лошадку. Ты потеряешь. Я потом буду опять плакать про Евгения. Кстати, тоже насчет Евгения. Мне нужно же Евгению могилу сделать. Как я забыл про это? Потеряю, но это село заберу. Нет. Потом тебя новую А при чем тут седло? Седло лучше бы умерло. А Евгения нельзя. Я сейчас убьют. Тебе мне это на руку убивай. Вика. А я нашел осла, Я его назову Олег. Олег, ты рядом со мной, подожди, сейчас меня отлагают. Знаешь, что у меня нету оси два. Так бы я своего. Я, а, так, кто хочет устроиться на работу, есть один человек, который был, в принципе тоже хочет, хотел бы сто сам устроиться на эту работу. Но... Олег. Куда? Давай, человек смак, мне всю свою провизию, что ты добыл. А? Все, ни алмазов не нашел. Не, ну ты меня отправил за этими, за аметистыми, вот и вот. Есть 28 статков <связывающих> вот, пулычка, нету? Нету. Человек Смакс, держи. Держи, заслужил. Спасибо, мой хороший. Так, соберем ферму. Нашу ферму соберем. Ну как, нашу. Дивитель будиль, Чимис Макс. 100? Есть булыжник. Тут увидите да, булыжника. Булыжник есть. 60 штук. Надо! Эээ, -э 10 стаков. Слушай, я пока ещ как бы рановато. Я вторую кирпусть сделай, я тебя накопаю. Слушай, у нас железо что ли нету? Я е алмазную. А, у тебя алмазы. Да? Угу. Я огород весь попортил. Я а -а. лучше пойду сейчас за алмазами. <II> так. И булыжник за одним добывай, пожалуйста. А это все равно, что мне прокопаться до алмазов, есть, если... Копаться за... Ну, что же, отбавляю я. шахту и буду тоже добывать. Потому что шахтеров zurück. много не бывает. Вот именно вот шахта еще одна я сюда никогда много не а, зап... а потом заполнил мне нужно к тому же сейчас все а так с... нет сначала я хочу я... дерево у меня поветра тревога. три сначала я буду перетаскивать все ресурсы на склад так сломались сундук что подлагала, на это у меня одного так, у меня еды нету так ладно сейчас с этого спрыгну А, даже <свеч> о седло! наконец-то я смогу площадь олегу олега шалил я так родственника своего домашнего назвал понятно Ослика. твоего родственника о -о осла понятно у тебя родственники ослы ну то ну то ну да от тебя я тебя нашел, Олег. Такой, такой махнатый и аговый постоянно. У меня Саша зовут Курица. Так это в этот сундук будет складываться все, что находится в шахте. Это касается членов. Коптили? У нас коптили есть, нет? Это все, короче, тут будут полыжники, ресурсы, зоны, я наш <randomized> <Э <autistic> <collection. Denver Spanish> ⁇ л ой зомби. так далее и тому подобное. Потом другой будет закладываться в Сие. Склад будет небольшой. Он будет расширяться, Там будут другие появляться. Я когда-нибудь приведу к нам. У меня седло есть, бирка есть. Второе седло есть. У нас же есть, кстати, золотое яблоко. У нас же есть шесть валмазков. Золотое яблоко. Относим. Относим, относим, относим, относим. А, так. Вот по железа. Один из крут и... и хлеб. Круты. Незер, кварц. Это тоже считается как шахты добыта. Рельсы. Mm. Так. Дальше в второй сундук будет складываться дерево. Дерево и. Кстати, у меня еще две чистые mm. Я люди нашел две чистые карты, прикиньте. Так, сюда будет складываться одно дерево, только дерево. Mm. Дерево и саж саженцы. Сюда только то, что ресурсы, которые добываются из шахты. Здесь дерево, и здесь еда, которую у нас, кстати, нету. Вика тут делает уже третий дом. Вика, молодец. У -у -у. А ты, кстати, да эту зарплату, нет куда <г mogę>. Конечно. Я тебе и так получу. Сколько? И то. Я тебе хочу то, что ты тут снимаешься. А -а Прекрасно зарплатываться. Слушай, хочешь сниматься, хорошо. Нет, хочу сниматься. Бан. Ой, буду спать на синей кровати, а не на золотой. Бан. Так, погоди. Ой, из-за чего А за что и с какой статьи? Тут ну, ты же не хочешь тут сниматься. Пруфы, я, я говорю разу что я не хочу сниматься. А люди, он говорил, что они хочет сниматься. Вы просите зарплату, клянчите зарплату. Потому что ты всем даешь зарплату, а мне нет. А что им давал? Тотик, кстати. Человек с макт этим патронным трупом подарил. Фу, Дорин, боже. Ладно, в этой деревне ничего я не я искать да, сундук, я забыл то что его нужно делать поэтому мне сейчас надо будет обратно бежать туда обратно ну ладно, голем, здесь звук, а этот голем, для мусора, вот вот вот. мусора. сложаем сюда один мусор чтобы не меня в том, уже восемь алмазиков надо. сломанный Инструменты, там, стрелы и так далее. Такс, а ну гавер тоже подскажу. Люди просто и запоминайте, вы... если вы хотите найти алмазики, просто копайтесь на самой низкой высоте. Да ты что? Такс, а, вот тут и кида, сейчас а обдачу. Дерево... Тут понятно. Вот здесь мы складываем а всякие поставить. декоративные блоки, кстати. Вот, а ты табличку не хочешь поставить? Ну ты не сделай таблички, пожалуйста. Как? И зачем? Так, нас складывается делай. только то, что. Я знаю, шаг, как таблички делать. Полезные, я знаю, вот там, тут дерево, во втором а тут еда, тут то будет декоративные блоки, ковры, зайди шаги. в еду. Сейчас я посмотрю. Может, еще В еду, зайди. Что зайти куда? В дерево, в еду. Все еда там есть. Коврыша Так вот складывай вот так вот как-то сложил вс так вс Ой, дай у нас Дай Мис Чай выкину Я выкину куча Ааа Ага Хватит сундуки открывать Вот это сюда Вот здесь будет трошники есть. А стол картографа относится к дереву? Не, стол картографа относится к декоративу. А, Олег, тебе 20 алмазов хватит? Да. Что, я иду наверх. Складывай, как я складываю, как ты складываешь. Фиг. Я все понимаю, а зачем мне здесь окно, если я буду смотреть в грязь? Она не сделает тебя. Ты, ну, почистишь территорию. Да я его просто укрою. А, да? Спасибо, тогда тебе огромная, Вика. Такс. Такс, эм, еще одна перетаска. О, да, зомби, давай убей меня, убей сейчас. А, М -м, так, сломай, зомби. пожалуйста, мне это. Не могу. Пей меня, давай, давай. Так, а насчет про работу, которую я договорил, не договорил насчет какой работа появится? Работа ведьмы. Кто хочет, желающий подать на эту прекрасную... Круто, круто, круто. Про смотри, работу. короче, Нет. Надя, короче, вот, вот, вот. Это не, это... а? ну никак не 10. Я понимаю, но только я. Ж... Да на самом низ, на самой низкой высоте так опался. Там совсем другую камеру. Поздравляем! 10 стаков. Так и, и, и что то не нравится, иди копай сам. Уж извините, я сейчас буду делать. Ой что? Ресурсы, пожалуйста, складывай тебя этот сундук. Алеша, иди сюда. Да Там что? тебе надо, я не, да не могу даже вещи разложить. Вот здесь я сделал ему поферму, не против? делай куда-нибудь где-нибудь подальше от дома. ну здесь. нет, от дома максимально далеко. Олег, ты где? А ты только что вот. Если хочешь ресурсы сложить, вот. Нет, актив. Зря меня тупит. Вот на. Ты издеваешься? Короче, вот этот камень, который ты просил опять же. И два алмаза. Да, 20 маловато, иди больше ищем. 26 маловато, это шутка была, если что. Иди еще ещ. Амазов много не бывает. Так, тут у нас для тростняка, который он сделал. И сейчас я сделаю для блоков. тут будет только <заключение> блоки. какие Я тут, короче, раз разберусь. Где... Какие-либо блоки. В общем, здесь еда. Хорошо. Еда, еда, еда. Вот. О, сейчас есть ягода. Хорошо. Вот если что, мусорка, если тебя какие-то вещи не нужны, ты вот сюда их выкидывай. М -м -м, так. А я думаю, что Пора ты мне Олегу еще? А я крышу. Я думаю, что ты же меня еще просил накопать. Сидим. Сейчас. Я прошу идти добывать все ресурсы, которые только мне нужны. И побольше булли. Улыжника можешь Паз... поменьше. Улыжник ты можешь сам накопать. Да, он улыбников. Нет, Я не шахтер выключаю вот, тебя. Но ваша актерка не понимает, что ты улыжник. А я прошу шахтера накопать булыжник Как ты сам можешь. И влюсь, это делал для общих... Ну, так, давай для, и... для общих, да копаю. Он тебе что-то копал. Общем... А ему, ему своих ресурсов сейчас не хватает, чтобы он нас прокормил. Он так 20 алмазов нашел нам, 26 даже. Мало. Ты слушай, ты даже больше не найдешь. Уверен? А почему? Так. Ну да. Мне надо, короче, а ведро воды. Подождите, ешь. Можно И, И лава. Да, видимо, изменения. Кто-то может выключить этот дождь? Нет, не можем. А... Угу. Крыша готова, Саша. Так, вс, вот а, хотел. Саша. А... Крыша готова. Поздравляю. Твоя. А, спасибо. Готово? А это что за дырка? Ты что-то жалуешься? Я могу мой твой дом вот этому турину фузу дать. А вот это что? Ника, сказал, даже расчестишь. То крища сверха. Сверху. Я пока что на складе буду тут спать. Пока что. Тёмикс Макс, есть вон тот средний дом, вообще-то, дом для прибывших. Это, которыми я, что ли, строил бомжадьми? Да. Дом для прибывших, говорю уже. Для бомжей! Лучше быть бомжами, как ты. Ты чё охренел? У меня этот дом есть. Но я щас Шенокс Макса сделаю своей, своим вторым заместителем. Да, а почему меня никто не хочет сделать заместителем? Ну, а может, он, ты хочешь меня делать заместителем? Нет, это я говорю, к примеру, он просто не любит, а, когда примеру? я буду делать заместителем. На этом ладно. будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.